четыре тональных средства он очень вкусно пахнет боюсь что моя кожа не выдержит супер легкий супер легкий как говорится секрет хорошего тональника просто в хорошей коже всем привет вы на моем канале и я уже честно соскучилась по вам давненько я ничего не выпускала Совсем недавно я сделала соцопрос на своей страничке в Instagram. Мне было интересно, какую косметику предпочитает моя аудитория. Люкс? или бюджетную. Ну и, конечно же, я ожидала, что бюджетный будет больше. Так и случилось. Порядка 80% выбрали бюджетную косметику. Ну и, соответственно, раз вы ее выбрали, значит, получайте. А я подготовила 4 тональных средства. Они с разным назначением. Одни из них матируют, другие увлажняют, подходят для нормальной комбинированной жирной кожи. Буду я все это тестировать на себе буду делиться своими впечатлениями. И как визажист я объясню и расскажу, для какой кожи все-таки будет лучшим то или иное средство. И первое тональное средство, которое я буду сегодня тестировать, это BB-крем от Lilo Like Love So а С этим BB-кремом я уже знакома и, честно, купила его себе в личное пользование. А давайте я его нанесу на кожу, подробно расскажу о своих ощущениях и о том, кому подойдет все-таки этот тон-BB. Биби. А этот BB крем у меня в оттенке 02, у него приятная кремовая текстура, он практически тает на коже, поэтому я сразу скажу, что крупных недостатков он не скроет, то есть он больше подойдет для девушек с нормальной кожей, если вам нужно немножко выровнять тон, сделать цвет лица более равномерным, тогда это тональное средство, вернее BB крем, мне все хочется тональным назвать, это BB крем. Это, этот BB-крем вам подойдет. Я буду наносить его кистью, можно также пальчиками. Кто пользуется бьюти-блендером, мы им не наносим, мы им только подтушевываем. знаете, консистенция BB-крема настолько легкая, настолько полупрозрачная, я думаю, вам видно это по камере, он оставляет такой влажный финиш. Хотя на упаковке он заявлен с легким матированием, Но могу сказать сразу, матового финиша от него не ждите. Он прекрасно подойдет для сухой кожи, для нормальной, для комбинированной кожи. К сожалению, она будет блестеть. То есть его нужно будет припудривать. Плюс в том, что этот BB крем не заваливается в поры. Читала я еще некоторые отзывы о нем разных блогеров, и они, конечно, отмечают это в его огромный плюс. Видите, какой он прям влажный-влажный, и на коже он, собственно, таким и остается. А на самом деле, такой эффект, он очень красивый, я не скажу, что он супер суперносибельный, и в жизни, возможно, его лучше припудривать, но если вам нужна какая-то съемка летняя, красивая, в купальнике, то вот вам, пожалуйста, такой вэт-лук при помощи одного только биби крема. Этот биби крем можно наносить под глазки. Он не будет сушить тонкую кожу. Этот биби крем имеет абсолютно легкую текстуру. Он не скроет серьезных недостатков. Например, у меня вот здесь есть покраснение. И, соответственно, оно так и остается. Но можно проработать дополнительно консилером. И если у вас хорошая кожа, вам дополнительно ее нужно подсветить, делать более влажной, если вы обладательница сухой кожи, например, такой, как у меня, то это будет классный помощник. Также его можно добавлять, смешивать, если у вас есть плотное тональное средство, прекрасно оно будет работать в паре. А вот я, собственно, для себя его взяла, очень часто подмешиваю его с другими более плотными тонами. Очень похоже по консистенции, по качеству на бибикрем крем от Belita Янг, Просто, можно сказать, аналог. Но плюс вот этого бибикрема крема в том, что он не содержит минерального масла. А, все, мое лицо готово опять к экспериментам. И следующее тональное средство будет от Rilouis Skin Perfection. Это тональное средство имеет SPF защиту 30, также он идет увлажняющий с лифтинг эффектом, также здесь есть пометочка 30+, то есть это можно сказать девушкам, которым за 30, но э, не обращайте внимание на пометку лифтинг, что это для каких-то пожилых дам, на самом деле нет, там где лифтинг, там соответственно идет увлажнение. В составе этого тонального средства есть гиалуроновая кислота, а как вы знаете, это основной увлажнитель для кожи. Этот тон у меня в оттенке 0,1. Возможно, сейчас он будет для меня немножко светлый, покупала я его пару месяцев назад. У него уже более жирная текстура. И когда я наслаиваю его на кожу, это тональное средство имеет более. Плотное покрытие, то есть видно, что оно способно перекрыть какие-то недостатки. И, соответственно, сейчас я посмотрю, как оно будет работать на коже. Ну, то есть Я взяла его совсем чуть-чуть и видите, оно довольно такое плотное, но текстура у него достаточно жирная, поэтому оно легко распределяется. Я сразу вижу, да, что тональное средство увлажняющее, потому что оно опять-таки дает сразу мокрый финиш. Пройдет несколько минут, и он не впитается до конца. То есть я уже по ощущениям понимаю, что его нужно будет припудривать и даже на моей коже. Вот этой кистью я наношу, хоть она и мягкая, пушистенькая. Вообще такая кисточка нанесет любое тональное средство, но вот это наносится как-то странно. Честно, оно немножко полосит и не сразу растушевывается, а кожа остается такой жирной. Попробую использовать beauty блендер и немножко притушевать его. Хотя даже единичка, она и не сильно светлая по оттенку. Думала, будет совсем белый. В общем, я нанесла его на кожу, и вы видите результат. Производитель заявляет то, что будет легкое матирование, увлажнение, но матирования на своем лице я не вижу. Я вижу жирный блеск, я ощущаю его на коже, я скажу, что мне не очень комфортно. Если кожа комбинированная или жирная, конечно, это вообще тональное средство не для вас. Больше для девушек с сухой кожей и вообще без недостатков. Так как оно не перекроет практически ничего, вам обязательно нужен будет какой-то плотный консилер для того чтобы проработать определенные зоны. А мне показалось, что это тональное средство еще легче по вернее не легче, а более прозрачную текстуру плотность имеет по сравнению с предыдущим соуbel so от лило потому что при нанесении его кистью оно растушевывается практически в ноль. И кроющая способность у него очень маленькая. Все, теперь моя кожа готова к третьему нанесению тона. И это Luxe Visage Insta Look. Это тональное средство обещает эффект бархатной кожи. Что мне понравилось, в составе есть витамин Е и сквалан. Но здесь написано сквален, сквален, почему кто как его называет. Это природный увлажнитель для нашей кожи пластиковая упаковочка немножко скрипучая вот я взяла небольшую каплю и распределила по руке здесь я уже смотрю что кроющая способность по сравнению с двумя предыдущими средствами у него намного круче сейчас буду смотреть как он все-таки работает на коже лица потому что кожа руки и кожа лица, она у нас отличается. И когда вы в магазине, например, тестируете тональное средство, смотрите, прикольно, распределяется, там в поры не западает. На коже оно мог, может выглядеть совершенно по-другому. Ну что, поехали? Так. Он приятно пахнет. Таким свежим ароматом очень обладает. Чем-то даже лимонным, мне кажется. Он кожу выравнивает лучше. Эффект мне нравится больше. Он тоже слегка влажный, но посмотрим. Все-таки он заявлен с бархатным финишем. Через пару минут посмотрим, даст он этот бархат или нет. У меня довольно светлый оттенок. По-моему, это 20 й номер. Но он без явной желтизны, с достаточно холодным подтоном. Подойдет девушкам с очень светлой фарфоровой кожей, которые летом практически не загорают. И у них нет желтого пигмента, явно выраженного. И поэтому им лучше использовать такие немножко холодноватые, холодно-фарфоровые бежевые тона. Так значит, что же, что же инсталук? Мне очень нравится название, инсталук, оно такое прям в духе времени и на самом деле подкупает. Когда я смотрела на полках и выбирала, какое же тональное средство мне взять из белорусских, у меня так сразу оп, инсталук. То есть все мы завязаны на социальных сетях, и это, я могу сказать, привлекает свое внимание. Что касаемо бархатного финиша. А его здесь я тоже не вижу лицо немного блестит хоть и прошло уже несколько минут все таки здесь тоже нужна будет пудра и опять-таки у меня нормальная кожа склонная к сухости если она была бы комбинированная то блеска было бы гораздо больше на лице я его немножко ощущаю но не так критично как предыдущий тон в принципе довольно таки комфортно. производитель заявляет что будет бархатный эффект что он скрывает несовершенство кожи, не подчеркивает шелушение, уменьшает видимость пор. Могу сказать, что, наверное, с порами он не сильно справится, потому что все-таки влажный эффект на коже остается, при этом я не наносила никакую базу. Возможно, он будет круче работать с матирующей базой в комплекте. Возможно, для того, чтобы получить именно бархатный финиш под этот тон, нужно использовать матирующую базу, и вместе они будут работать круче. Но что самое интересное, на упаковке спереди написано бархатный финиш, а там, где описание, написано, что средняя плотность покрытия и сатиновый финиш. Как бы бархатный финиш и сатиновый финиш, это вообще разные вещи. Бархатный финиш это немножко заматированная кожа, то есть она красивая, ровная, но она не имеет такого блеска. Но представьте, как выглядит ткань бархат, да? И сатиновый финиш – это что-то блестящее, что-то слегка влажное. Здесь у меня немножко такой диссонанс по поводу этого тонального крема. Все-таки какой финиш он дает. Но я склоняюсь к более верной информации. То, что написано на задней стороне упаковки, он все-таки дает сатиновый финиш. И он будет работать, опять-таки, сухой, с нормальной кожей, не сильно подойдет комбинированной коже, но плюс в том, что он не подчеркнет шелушение. Если, я повторюсь, использовать матирующую базу под тон или использовать фиксирующую пудру, возможно, он будет круто сидеть на коже. Но степень покрытия у него средняя, и с небольшими недостатками на коже он вполне справится наконец-то я добралась до четвертого тонального средства это белор дизайн пати это тональное средство содержит в себе экстракт алоэ вера обещает матовый эффект и он устойчивый сейчас будем проверять так значит я распределяю его по коже Смотрите, у меня большая капля вот так вот я его распределяю и собственно распределяется он мягко он очень мокрый он просто как будто водянистый слабо пигментированный если честно я даже не представляю как он может дать матовый эффект на коже он супер жидкий это неплохо я просто вам описываю свои ощущения и примерно уже догадываюсь как он ляжет на кожу Но мою кожу конечно ляжет хорошо как говорится, секрет хорошего тональника просто в хорошей коже. Почему-то я ожидала, что он будет более густой. Все-таки я брала его с матирующим эффектом. И, походу, в этом выпуске матирующего тона не будет. Ну да ладно, попробуем. Опять-таки приятный запах. Это здорово. Он очень вкусно пахнет. То есть уже третье тональное средство пахнет какой-то свежестью, очень ненавязчиво. Я не скажу, что это цветы или какой-то бриз. Просто он очень свежий, очень приятный, не раздражающий, супер легкий. Супер легкий просто. В общем, фанаткам легких тональных средств это видео будет очень полезно. Значит, плотные <тональные>, тональные средства будем тестировать в следующий раз. Что самое интересное, раньше, ну я не знаю, сколько лет назад, стоило зайти в магазин, купить тональное средство, и каждое, не второе, а каждое первое тональное средство было просто густое, как замазка. Найти что-то легкое, такое вводное, таким влажным финишем было найти практически нереально зато сейчас очень сложно найти супер матирующее средство значит четвертый тональный крем от белор дизайн пати то что он заявляет матовый эффект этого тоже нет у меня нет ни одного матирующего тонального средства сегодня в выпуске, и это прям беда. Но единственное, что я заметила, когда я наносила его на руку, он еще и окисляется. Ага, но оно окисляется, все понятно. То есть оно немножко побыло у меня на руке, вот это свежий сводч, Вот здесь я уже размазала то, что наносила до, и он становится желтым. Также я вижу, что мое лицо пожелтело. Это оттенок пятерка. По-моему, это средний тон, но не слишком темный. Он достаточно светлый в тюбике, когда его выдавливаешь на руку. И лицо я прям вижу, что с каждой минутой оно становится темнее и темнее. Ну, знаете, такой классный лайфхак. Утром выходишь белоснежкой, а вечером приходишь такой смуглянкой, муладкой. Тоже интересно. Средство заявлено как матирующее. И такое громкое название пати, то есть, как я понимаю, это тональное средство должно быть максимально стойким, которое выдержит любую вечеринку, и ваша кожа будет в порядке, и вы чувствовать будете себя уверенно, потому что будет идеальное покрытие, и ваш макияж будет держаться долго. Но, к сожалению, это средство... Оно не сработает так, потому что я уже вижу, что опять-таки эффект на коже остается влажный. Здесь необходима пудра, здесь необходима матирующая база. Потом. И хочу подвести итог. По четырем тональным средствам, которые я сегодня тестировала, я, конечно, ожидала, что три из них будут иметь все-таки матовый бархатистый финиш, но все они с глянцевым сатиновым финишем. На самом деле это неплохо, но просто то, что заявляет производитель, оно не соответствует действительности. С каждым из этих средств вам необходимо будет либо база матирующая, либо пудра финишная. Теперь я расставлю их по местам, по кроющей способности. Первое это будет самое легкое, самое полупрозрачное покрытие. И последний тон, тон будет наиболее маскирующий. Также вы можете видеть стоимость этих продуктов. Первое по кроющей способности. Это Skin Perfection от RELUY. Распределяется он для меня немножко сложно. Он чуть-чуть полосит, но, возможно, нужно приловчиться. Второе место. Это BB-крем So Bell от Lilo Like Love. Тает очень легкое покрытие, легко распределяется как кистью, также его можно наносить руками. Серьезных недостатков не скроет, но оно очень приятно ложится на кожу и практически не ощущается. Третье место я даю Belor Design Pati. Это тональное средство также очень легко распределяется, оно практически невесомое, немножко водянистое, то есть супер-супер легкое, но оно дает более матовый финиш, то есть оно не смотрится настолько влажным, настолько жирным на коже, проходит время, оно чуть-чуть впитывается и смотрится уже более таким умеренным. Но минус в том, что оно окисляется, поэтому если вы берете оттенок тонкий, своей кожи берите наверное чуть чуть светлее и четвертое место я отдаю тональному средству от люкс визаж Лук. это тональное средство имеет среднюю кроющую способность также не перекроет серьезных недостатков но не имеет тоже очень сильного глянцевого мокрого эффекта хорошо усаживается на кожу также имеет приятный запах подойдет девушкам с сухой комбинированной кожи но потребует также матирующей базы либо финишной пудры и такой общий большой итог все эти четыре средства они больше подойдут для нормальной кожи может быть чуть слегка комбинированные потому что вы видели что каждый из них дает мокрый сатиновый финиш и пудра мне практически необходима было с каждым тональным средством если кожа проблемная кожа жирная то конечно они вам не подойдут и я скорее всего сделаю следующий выпуск по по-настоящему матирующим, плотным, устойчивым тональным средством, которые будут справляться с какими-то недостатками для того, чтобы сделать вечерний макияж, сделать идеальное покрытие, перекрыть все недостатки. Протестируем вместе и посмотрим, способна ли на это белорусская косметика. Если кто-то из вас пользуется данными тональными средствами, напишите, пожалуйста, в комментариях, может быть у вас какое-то другое мнение или вам круто подходит какое-то средство или вы миксуете его с чем-то и в общем добились классного, идеального результата для себя, мне будет интересно. Поэтому спасибо, что были со мной в этом выпуске. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, обязательно ставьте лайк. Всем пока-пока!